Будь умницей и пойдем со мной в кустике. М -м -м. Охренеть, у нас открылась бонусная комната! Эй, э мы играем за котенка! Таюшки и котятушки, с вами снова Нелли. Как вы, наверное, уже многие помните, мы проходили с вами очень давно происшествие в потусторонней столице. Но, как оказалось, она была не пройдена. Поэтому мне пришлось перепроходить всю игру с самого начала, вот как раз я только закончила. Продолжить. То есть вот, смотрите, вот прошлое наше сохранение, там и все такое, и а, оказывается, все это зря было. Почти три часа, охренеть. Еще вот добавлю сейчас. 15. Итак, у нас в тот раз вещи. Было одиннадцать металлических частей. Ну и синий камень. Ликобластерь. Я подлечусь. Зачем-то. У меня два ключа. Я уже забыла забыла Ладно. И после того, как мы поднялись по этой лестнике и нашли здесь последнюю двенадцатую часть, к нам пришел Саеки. Нам нужно поймать его до того, как он убежит. Показать сломанные части, и это будет настоящая концовка. Ты знаешь, что это? Похоже, эти металлические части можно соединить, не так ли? Просто подожди немного. Итак, я еще сама не проверяла, что будет. Я сделал это. Это ожерелье. Ожерелье? Похоже, что мертвец искал его. Ясно. Наверное, это могло быть чем-то дорогим ему, верно? Получено ожерелье. Вещи. Ммм, вот оно какое. М -м, пока я проходила, и в тот раз, и в этот раз перепроходила. Там была какая-то подруга, которая подарила ей ожерелье. Видимо, это оно. И поэтому Маки искала его. Что же теперь и последний раз сохраняюсь. И поднимаемся. К нашему мертвецу. Вон она сидит, вон он стоит, вон она отвернута, вот она еще раз, это, знаете, жест регулировщика. Как раз мы недавно проходили. Вот она ходит, и вот она в затемнении каком-то, как в корпус пати. Что ж, оттуда дует холодный ветер. Пойти пат. А вот, собственно, и она. Слишком поздно. Просто все это невыносимо. Так что вон отсюда. Мне бы так магию кустовать. Я не сделала ничего плохого. Я не сделала ничего плохого. Ничего плохого. И, короче, там заливает нам. Я... Прекрати это. Ты совершила преступление. Преступники должны быть наказаны. Будь умницей и пойдем со мной. В кустики. Mm. <laughs> Нет, я не хочу. Я не сделала ничего плохого. Я... Почему то не понимаешь? Я из потустороннего эксорта. Я не могу понять тебя, человек. Но я сочувствую твоим обстоятельствам. Я приношу тебе мои соболезнования, что вот так вот загнал тебя в угол. Тем не менее, это не меняет того, что ты совершила преступление. Ты так, кто должен... Понимать себя лучше всего. Ты ведь понимаешь это, не так ли? Невозможно, чтобы я поняла это. Я не сделаю ничего плохого. Я... Похоже, мои слова не доходят до нее. А жреби. Макитян. Эй, Макитян. Так как я твой друг, и поэтому, пожалуйста, улыбнись, ладно? А, Ютян, Ютян. Я действительно была одна. Мой, мой, мой друг. <говорит> о боже, о боже, о боже. Она стала негром. Мой друг, Ютян, прости, прости. Даже хотя и не хотела быть одна, я совсем забыла о тебе. По правде говоря, я действительно хотела уйти за тобой. Но даже если так, я просто обижалась, ненавидела и жаловалась. И тогда я больше не смогла пойти за тобой. Я пойду. Я пойду и приму свое наказание. Я предала ребенка, который верил в меня. Так что я приму мое наказание. И тогда станет ли на моем сердце легче. Это зависит от тебя. Это тоже шаг к новому началу. А вот и истинная концовка. Все же она не была одна. Так, Рокова. Ты хорошо справился с поимкой. Да. Содействие всех остальных тоже очень сильно помогло. Понятно. Эм, что такое? Что, черт возьми, случилось с этим мертвецом? Конечно, он, без сомнения, предстанет перед судом. Но, ладно, этот, по-видимому, Уилл достаточно несчастен. Наказание примет этого внимания. Понятно. Как только он получит свое наказание, он вернется в поток реинкарнации. Его следующая жизнь, возможно, будет лучше. Так ей дали шанс на искупление. Эй, Ютян! Будь уверена, в этот раз я покажу тебе улыбку. И поэтому, давай еще один раз. Будем друзьями. Ладно? Рамбри реинкарнации. Вот она, котятки. Истинная концовка. Все-таки ее допустили к новой жизни. А в тот раз... перед сюда, перед Ай. <с hate> на самом деле у этой игры есть аж два продолжения. Вторая и третья часть. Но ну, вроде как они не переведены на русский. Поэтому есть несколько вариантов событий. Я буду уже когда переведут, хотя, возможно, никто этим заниматься не будет. Вариант перевести самой я даже не рассмотрим, потому что так я уже буду знать сюжет, даже не играя в игру. А это как-то не очень. И второй, как говорится, вариант событий. Это то, что я качаю эту игру, буду ее проходить, но вместе с Google переводчиком в руке. И тогда мне придется каждый раз останавливать запись. Так. Перейти в бонусную комнату. У нас ее не было. Перейти, конечно. Охренеть, у нас открылась бонусная комната. Э-э, мы играем за котенка. Маги, привет. Блуждающий мертвец. Рост 165 сантиметров. Умерла 27 лет. А, это не она говорит, это я читаю, черт. Извините. Так как она похожа на отца, она не получала материнской любви и выросла арабский покорный. Она жила, беспокоясь о мнении окружающих. Итак, это Танизаки. Какое у тебя ко мне дело? Танизаки, Упрямец. Строгий и к себе, и к другим. Рост 182 сантиметра. Я такая коротышка по сравнению с ним буду. В общем, одиночка, которая делает все самостоятельно. Побеждает любого врага, с которым сталкивается без лишних слов. Да, только вот э, с Киришимой никак не справится. Ну ладно. Что? По ведьмы? Ментальный мир. Лес, где нет выхода, ничего не делать. Охренеть. Потусторонняя столица. Столица иного мира. Это смесь культуры с древних времен и до ближайшего будущего. Потусторонняя эскорт. Обычно живет здесь. Охренеть! Сам Эскорт. Демоны Ада. Есть те, у кого имеются клыки и рога. А также те, кто выглядит прямо как люди. Жители иного мира восстанавливаются через некоторое время. Даже если их разрезали на двое или на кусочки. Только не все демоны. Теперь понятно, почему на некоторых артах их рисуют с там и так далее. Достаточно. Итак, мы пойдем на прогулку Кирисима, за кого мы со играли, честный и откровенный малый, рост 178 сантиметров. Всегда прямолиней. Неважно, хорошо это или плохо. Так как он из потустороннего эскорта, он довольно безжалостный. А, итак, человек с похожим именем Киносита. Хотелось бы мне немного вина. Да, он еще тут пьяница. Киносита, расслабленный малый, который никогда не чувствует напряжения, рост 188, склонен к мягкому проявлению силы, действительно любит алкоголь, я говорю. А, мы можем за кота бегать, точно. Прикольно. Я правда благодарю вам за то, что вы сыграли в эту игру. Похоже, она плоховато сделана, но я рад, что вы смогли насладиться ей. Это, видимо, автор. Классно. Итак, Рококу. Что такое? Рококу управляет всем потусторонним эксортом, включая Кирисиму. Рост 198, ну прикиньте великам, по 2 метра. Как босс и учитель, он напоминает их отца. Хорошо заботится о других, но будет действительно плохо, если его разозлить. Ой-ой. Сейки. Хорошая погода, не так ли? Сейки. Лучший из потустороннего эскорта. Рост 177. Юноша, который хорошо стреляет, и играет на пианино. Рог, который он держит, уведомляет о критических моментах в аду. Ничего себе. Кстати, он постоянно носит накидку, в которой оружие, но, естественно, скорострельные, Заставлен чашками. А вот, собственные чашки. чашки. Я так устал. Тагами, решительный лентяй, рост 176, заставляет вас думать, что он силового типа. Но он больше интеллектуального. Однако он не часто это использует. И... Хирахара! Пойдем играть! Хирахара вечно возбужденный малый, который легко приходит в приподнятое настроение. Рост 79. Он не слишком умен, но у него достаточно силы, чтобы отправить Крисиму на пол с одного удара. Кстати говоря, он однажды это сделал. Ой, фига себе, мы еще и сохраняться умеем. Ладненько, давайте посмотрим поместье ведьмы. А! Метальный мир. А, так это музыка. Лиз, где нет выхода. Не, пусть будет поместье ведьмы. Собственно, мы здесь все смотрели.